Я не знаю, что писать, вообще понятия у меня ни малейшего не имею, ребята, если у вас для видео есть какие-то идеи, пожалуйста, напишите их в комментариях, да, а сегодня у нас с вами три рандомные игры. Всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, и мы с вами сегодня отправляемся на замечательный э, сайт Games Gamlet, который просто рандомно выдает какую-то игру из Стима, и в которой мы с вами будем играть сегодня. Три игры у нас таких будет, я понятия не имею, что там попадется, может быть какой-то трэш, а может быть что-то достойное. В любом случае мне надо записать видос, потому что YouTube к этому форсит. Напомню на всякий случай, если вдруг не ходите на стриме, в данный момент я нахожусь в Москве, делаю визу в Болгарию, поэтому у меня нет с собой моего оборудования, звукового в том числе, используя свой выездной микрофон. Я играю на своем ноутбуке. В принципе, и стримлю тоже. Кстати, на стримы заходите. Вдруг вы не видите, что стримы идут. Они идут, они почти каждый день идут стримы. Не забывайте тоже подписываться на соцсети, ссылочка в описании. Там есть я Сумаля, Инстаграм, ВК, Телеграм, Дискорд, все, что вам удобно, что вашей душе угодно. Подписывайтесь, лучше везде подписаться. А вот этот замечательный сайт, он выдает совершенно рандомные игры. Да, ты просто вот нажимаешь на старт ролл и ждешь. Давай выдай мне что-нибудь прям великолепное, что-нибудь отличное, какой-нибудь шедевр. Прям, чтобы оно у нас зашло просто. Всем мне лайки, Сари, Артем. Какой-то классный, кстати, лайк, не забывайте, пожалуйста, поставить, я вас умоляю. Итак, игра, которая называется SML Robot Story маленькая история робота. История маленького робота. История маленького робота приключенческий платформер, где вы играете, как Рай, маленький робот, который активируется и не понимает вообще, почему. Игра благ бесплатная. Я так рад, что не надо тратить деньги. Боже мой, спасибо тебе большое рандомайзер. Ты великолепен. Начало впечатляющее. Я думаю, что это будет самая лучшая игра, которую мы в себе могли найти. Да, наконец-то мы играем настоящий шедевр. Сима. Это не вот это ваше, да. Сейчас выходит эти новые игрыские Field Call of Duty, вот это все дерьмо. Кому это нужно? Вы видите качество этих игр? Вот настоящие шедевры. Вообще для любителей Индии, я уверен, что эта игра бы, наверное, зашла, учитывая, что она бесплатная. Ребята, обратите внимание, наверняка она классная, здоровская. Система перезапущена, система перезапущена. Б... Какая графика офигенная? Я просто торчусь с этой игры. Это лучшая игра. Где я? Как я здесь оказался? Почему я сижу на какой-то трубе мусорной? Короче, да-да-да, сюжет офигенный. Так, мы идем. Это лучшая игра, лучшая. Ну, слушай, ну а учитывая, что она бесплатная, на самом деле все так плохо. Первый уровень. Франклин Фэктори. Блин, ну это дэнди стайл вообще, это просто дэнди жесткое. Кто играет в такие игры? Напиши в комментариях, если ты в такие игры до сих пор играешь. Напиши в комментариях, вся комп не тянет другие игры. Я немножко напрягаю глаза этого робота, вы посмотрите в них внимательно. Посмотрите, видите, как они выглядят. А много контента из этой игры мы э, не вытянем. Это батарея, все еще э, у нее есть немножко сока в себе. Батарея немножечко восстанавливает здоровье. А, все, это просто хилка. Хорошо. У меня здоровье даже и, в принципе, ты еще не пострадало, потому что игра слишком простая. Если я запускаю платформер, я хочу, чтобы он был сложный. Почему эта игра такая простая? Где сложность? Где? Я сейчас всю игру пройду здесь за 10 минут. Может быть, ты мне что-то сделаешь, ни хрена? Вам нравятся такие видосы, ребят? Вот если хотите нормальных видосов, пожалуйста, умоляю вас. Идеи для видео в комментариях пишите или будете вот это дерьмо смотреть. Вы понимаете, что я не могу не выпускать видосы? Я не могу не выпускать видосы, YouTube мне не дает этого делать, я не могу себе этого позволить, потому что все рекомендации на стрим идут с видео. Если нет у тебя видео, у тебя нет рекомендаций на стрим, поэтому ты идешь. Ну вы поняли, что делать. Музыка, кстати, в игре прикольная, довольно-таки, мне кажется, что любители подобного ретро-гейминга будут, в принципе, от этой игры в восторге, особенно учитывая, что она бесплатная. Всё? это было только вступление. Твою матч! А игра когда будет? Может, сама игра все-таки окажется посложнее? По крайней мере, двух старых игр здесь чувствуется очень-очень сильный. Я думаю, что любители, опять же, любители ретро-гейминга оценят и э, то, какой здесь пиксель арт, они оценят, какая здесь музыка вот эта 8-битная, прикольная. В детстве я бы такую игру вообще был бы очень-очень рад. Давайте для приличия хотя бы один уровень пройдем с вами. А так во всем это, конечно, совершенно обычный, стандартный э, платформер. Надо все-таки, чтобы был какой-то трэш. Я надеюсь, что следующая игра будет потрешове, потому что это какая-то слишком даже приличная. Нормальный 8-битный платформер, к тому же бесплатный. Я думал, что это будет смешное видео, а мы сидим и играем просто в эту игрушку. Не спешите видос отключать, подожди. Ты! Ты должен был э, превратиться в металлолом. Почему ты так говоришь про меня? Короче, я понимаю, это как то плохой дядя, и это и есть часть сюжета, да? Ладно, все, мы один уровень прошли. Я думаю, что более чем достаточно такой игры. Первая рандомная игра оказалась слишком нормальной. Я надеюсь, что в следующий будет какой-то трэш. Давайте к ней перейдем и посмотрим. Что ж там будет. О, великий букрандома, пошли мне. Шедевр, трэш-игр. Я тебя умоляю. Мне нужно создавать контент. Не надо мне нормальные игры. Подсобой, давай какой-нибудь ад. Коллапс! Название уже многообещающее. Боже, это какой-то китайский ад. Что это? Что это такое? Что это такое? 102 рубля я буду тратить, ребята. Я прям вижу, смотрите, как он медленно качает мне эту игру. Где? Это из недр просто, из -э самого дна. Его серваков Все пытается это вычислить. Кто это скачивает? Боже мой, кто-то это купил. Игра с двумя отзывами. Надо же ее, оказывается, и на компьютер загрузить. Ему тяжело. Пока скачивается игра, скажу, ребята. А, опять же, если есть у вас идеи каких-то форматов, может быть, даже не конкретных видео, просто форматов. И мне подскажите, пожалуйста, в комментариях. Да, также не забывайте. Бля, член, член, член, член, член, член. Можете написать мне в личку где-нибудь там в дискорде. Я не знаю, кинуть там ссылочку на игру там или ссылочку на видос, который запишит что-то подобное и так далее. Буду очень сильно вам благодарен. Да. Так, я понимаю, на юнте написано эта игра, наверняка шедевр. <проб> типа английского языка нет, я правильно понимаю? Давай. <проб> <проб> <проб> <проб> <проб> <проб> <проб> <проб> А-а-а... игра, что ты со мной делаешь? Я понятия не имею, что здесь надо нажимать. Это я выбираю локацию или что я выбираю? Д Давай... Я не знаю. Что? Что надо делать? Что? Дорожку к кристаллу что ли надо выставить? Я правильно понимаю? Как играть? G. А, вот. Очень медленный наш китайский друг. Толкать я что-то могу? Могу. То есть я по-хорошему могу вот так вот толкнуть сюда, встать на кружочек и встать на цилиндрик. Правильно? Мне надо добраться до кристалла. Все easy, все easy. Раз! Подожди, это еще не все. Бамс! Гений, сука! Раз! Два. Ха -ха -ха -ха. Изи! Так, а что дальше-то? Я думал, я прошел. Нет! А как дальше игру запустить? Но ну, я прошел один уровень, я гений, еще я доказал это. Как выйти отсюда! Нет, нет, не сюда выйти! что ты хочешь от меня? Может, мне надо до выхода добраться? Вот до туда. Типа собрать сначала кристалл, потом надо на выход. Ой, ой, ой, ой, ой, ой! ой Я правильно понимаю, что мне надо добраться до туда или нет? Я. А что надо нажать, чтобы дальше играть? Я хочу, больше дальше пойти. Куда? Чего? Все, я прошел, я прошел, игра, я прошел. Так, хорошо, escape. Так, а это что? Рекорды? Я не знаю. Вот это что такое? Английский. А, тут есть английский, пацаны, все нормально, боже мой. Это просто было обучение, боже мой. Блин, на английском уже это не так интересно, конечно. На китайском это было больше челленджа. А где я? Что происходит? Где мой кристаллик? Вот он, боже мой, ты шо, издеваешься, шо ли? Высоковато, вы его повесили, ребята. Но это будет изи, я тебе говорю. Смотри, показываю. Погнали. Да, чуть снизимся, сейчас мы к нему построим. Лестницу в небо. Можно его убрать как? -то? Ты как тебя убрать? Ты мне мешаешь? Отиди на. Тебя все запорол. Б***ь. Подожди, давай с другой стороны буду строить просто. Давай вот так вот. Все, отсюда строим. Правильно? Мне должно хватить. Да ё... твою мать! Нахер? А что ты не двигаешься? Ты должна двигаться, ё... твою мать. Почему ты не двигаешься? Я думал, я могу двигать их. Не могу, получается. Так, хорошо, ладно, я понял. Еще раз. Аккуратненько, Артем. Корн у меня какой-то получился. <звучит> я не знаю, ребята, как мне отсюда до добраться, почему первый уровень такой сразу сложный. А если отсюда начинать строить? Вот отсюда, от него прям, да? Вот он. Так. Оп, с обратной стороны пойдем. Я не знаю, сколько их нужно! Достаточно думать? Блять, она упала. Ладно, будем считать, что достаточно. Будем считать, что это знак. Вторая часть строительства. И, честно, я надеялся, что это все будет намного быстрее с этим видео. Нет, вы что, падаете еще? Чего они падают? Они не должны падать. Они не должны падать. Я же все идеально ставлю. Они не должны падать. Чего здесь нет просто лестницы? Стоять! Держаться? Держаться! <связь> А, давайте посмотрим на какую-нибудь следующую игру. Да, у нас третья игра уже будет сейчас а, в списке. Давайте надеяться, что это будет что-то попроще. Делишес Эмили Christmas Carol. 289 рублей. Очень положительный отзывы зато, ребят. Окунитесь в атмосферу Рождества с этой потрясающей кулинарной игрой. ладно, хорошо, я покупаю, хорошо, ладно, ладно. На что только не пойдешь, чтобы хоть какой-то контент сделать? В принципе, Рождество скоро, ребята, поэтому в тему. Может, кстати, игру сделать и потише? Что ты орешь что так игра? Почему такая игра? Просто играя надо мной. Снег идет, Да и насрать! Боже мой! Эскейп, эскейп. Опции блять. Где опции? Куда нажать? Пропустить? Пропустить? Я пропускаю нахуй! Хочешь я еще покажу что тут как? Нет! Милый давно уже тут освоилась, я освоилась! Посмотри, запейся, а я с этим сама справлюсь. Хорошо, где опции? Чё, сейчас лучше. Так, и что тут надо делать? Не давай гостям злиться и расстраиваться. Чего ты хочешь? На. И вот эту возьми. Все, забирай. Держи. Денежки заработаны. Изи. Я понял, что мы играем. Мы играем в мобильную игру. Двести. Восемь. Почти триста рублей эта игра стоила. Какая великолепность. А как мне это сделать? А вот он. Раз. Нет, не то, не то, не то, не то, не то, не то. не то. Она хотела еще торт. А если вот так? А как их соединять? Вот это. И туда сверху это. Раз. все, держи. Мне надо деньги забрать. Деньги, деньги, деньги забирай, забирай. Как забирать деньги? Почему они недовольны? Я не понимаю, что тут надо нажать, чтобы... Отдай мне деньги, отдай мне деньги. Что ты сделал? Грентель хочешь? И кулич? Забирай. Волный заказ, плюс 5, это мне, а что мне надо, вот почему они мигают, я не понимаю, мне что нужно сделать, видишь, она недовольна, вот я тебе все собрал, шлюха, бабка пришла старая, закрыта, закрыта, пошли на. закончен мой рабочий день, идите в п***ду, старая п***а, ты ничего не получишь, З Закрыто же, почему я работаю дальше, закрыта, а эти что хотят, они жрать хотят, ты посмотри на них, раз и крендель, Старый. раз и вы Полный заказ. Вот она довольна, видишь, стоит довольная. А что мне надо а, рассчитать ее? Я понял, надо было на кассу нажимать. Дурак. Старый, боже мой! Сразу видно, стример никогда не работал в магазине, да? Эти сидят, жрут, старые питаряйки. А тут есть какой-то уровень досуга. Я могу сесть и курить сигаретку там, нету, выпить глинтинчика немножко. Не могу этого сделать. Ага, она хочет расчета, держи. А почему вы недовольны с этими недовольными ебаными? Пошли бы нахуй. Его из меня продавец, насколько я понимаю, да? Потому что все заново началось. Я хочу пропустить! да мне надо нажать Escape. Ай, уйди, а... Сейчас я затащу, показываю. Возьми, возьми, забирай, на, нахуй. Иза, жрать хочешь? Сахарный диабет тебя не беспокоит? Крендель, крендель, на, изи. На тебе тортик, на тебе подарочки на тортик, и на тебе крендель, старые вы гандоны, держите. Раз, два, забирай мелко. Изи, крендель, крендель, забирай. Че хочешь, че хочешь, чего ты хочешь? Что ты смотришь на меня своими голубыми прошмандовскими глазами? Чего хочешь? А, мышь найдена, изи бабки, изи бабки, получила одна звезда, потому что это было очень просто, закрыто, кстати говоря, ребята, все еще. а вы вы***уйтесь, на, держи. Раз, довольны, все довольны. Крендель, крендель тебе, забирай. Рассчитываемся, бабки давайте сюда, сукины дети. Понимаешь? Посмотри на эту шлюху, как она довольна, а? Альт-Ф4. Уверен, что хотите выйти? Эта игра, когда ты нажимаешь Альт-Ф4, спрашивает. Да. Ну, я думаю, братва, на сегодня хватит вот этого вот э, пицца который происходил, честно. я могу сказать, что вторая игра была великолепна, конечно, просто гениально. Первая игра была нормальная, слишком даже нормальная для подобного формата. А третья это какой-то пучий мобильный шлак. Ребят, пожалуйста, поставьте лайки, если вам нравится такой формат. Можете, кстати, ставить дизлайки, пока они еще у вас видны. Мне вообще п*** по... на них абсолютно. В комментариях главное напишите хоть что-нибудь. Например, какие-нибудь идеи для видосов. Или понравился вам этот формат или нет. Нужно еще или такое не нужно, потому что я сейчас просто от безысходности украл формат у марк. Плеера Утро, кстати говоря, 25 миллионов подписчиков или уже больше, не знаю, сколько у него там подписчиков, короче, до хера. Ждем, когда на моем канале будет то же самое. А пока, ребят, большое спасибо всем за просмотр, не забывайте подписываться на соцсети, Ссылочка в описании, на них все: Телеграм, Инстаграм, самые важные. Дальше по желанию Дискорд и ВК. Кстати, у нас еще раз ссылочка от ВК, которая присылает вам уличное уведомление, информация о том, что идет стрим. Ютуб не выдает больше информации о том, что стримы идут, он не показывает на главной странице никакие стримы. Вообще, пожалуйста, я вас умоляю, подпишитесь на соцсети. Это очень важно, чтобы канал не заглох. Ну а на сегодня, ребятки, Всё, с вами был Мародёр 120 гигабайт. Спасибо большое, что посмотрели до конца. Жестких всем респектов. Йоу. Ну, что я делаю со своей жизнью? Молодец какой я.